Вот, ребят, сегодня откатываем гранту на 126 моторе. У тебя же там стандартный, да, мотор? Ну да. Ну, Это грубо 100%. говоря. Вот, статус, ну, 127, 127 да, грубо говоря, это 126 127 э, ну, с, с, с рисаком, который с управлением э, геометрией впуска. Сейчас здесь рисак стоит X-Ray, э, валы, уса 9,2, да? 9,12. А, 9,12 стоят. Э, как я и говорил, что усы давно уже никто, не, ну, вообще не существует как таковой, но зато почему-то валы постоянно... Появляются У тех же самых в интернет-магазинах Они же откуда-то это берут И кто-то им поставляет это дело Но непонятно, что сама УСА никогда не поставляла В розницу Своей продукции Потому что это управление авто Блин, Спортивными автомобилями Как таково Они делали чисто под спорт Под себя железо И как оно появляться начало в розницу, непонятно. То ли УСА, когда 10 лет назад пропала, кто-то, может быть, там что-то взял, обмерил, сделал копии валов, что я сомневаюсь далеко, потому что э, вряд ли, ну, хотя, может, и так, конечно, все-таки и сделали, но, опять же, кто их сейчас производит, какого они качества, реально ли это по э, меркам УСЫ, грубо говоря, ну, кто-то, может быть, копии сделал, или просто... От балды что-то лепят, там э, пофигу что э -э, коробка здесь стандартная. Э -э, ну и в принципе больше. А, форсунки 107 волговские. Все это работает под э, управлением XP вот Tronic. Он здесь вот висит. На проводах пока. Но разъем мы подключили и э -э, просто выкатываем. Потому что владелец приехал на стандартном блоке управления. На нем. Соответственно, он приехал, потом мы прикрутили у ребят в сервисе датчики кислорода И поехали, ну, выкатили машину уже на Эспотронике Я его там долго настраивал, потому что все каналы надо определить Все эти датчики положения дросселя, откалибровать дроссель, откалибровать педаль Да, тот же самый, ну и все остальные там каналы непосредственно, что надо Ну, катаемся мы уже с... Грубо говоря, ну, наверное, в час выехали, да, приблизительно. Да, да. А, сейчас на данный момент, это... я даже начало 6. -го. Да, у нас сейчас начало 6, даже 20 минут уже 6, как таково. Что мы останавливались, по... крутили валы и туда, и сюда в разных режимах пытались поймать, но валики какие-то вообще ватные, непонятные. Ну, вроде крутим, что-то меняется, но вот прям такого изменения чтобы прям чувствительно было ничего не меняется ну что-то грубо говоря холостой ход начинает рваный но при этом как-то ехать она особо и на верхах тут ну, прям такой разницы нет да, во всем диапазоне как-то едет ну непонятно он какой-то размазанный дело уже, холостой вроде бы ровнее становится но при этом ехать, оно лучше не становится, То есть, ну, ну какую-то середину мы там поймали, ну, среднюю, и решили остановиться, потому что лучше там не становится ни туда, ни туда, блин. Опять же, ребят, не покупайте вот это вот, не знаю, неизвестные валы, непонятное говно на самом деле, вот реально. Потом просто, ну, пустая трата денег, лучше что-нибудь брендовое, нормальное купить, там, не знаю. Стольники, АКБ, бы, там, двигатель Или еще что-то, их, по крайней мере, ставишь Там реально есть результат На этих же валах, что там Нуждена и всякого вот этого, результата Вообще нет никакого То есть, вроде поставили, потратили деньги Толку ноль, блин Сняли, вы продали куда-то Кому-то, поставили другие Купили, тот опять приехал С этими валами, опять же, ко мне настраиваться Другой, опять тоже выкинул их Ну и вот это по кругу Вот это вот дерьмо начинает крутиться сразу же а потом народ как бы говорит, а что мне делать, блин, так надо перед тем, как собираете что-то, конфиг, мотор, вы позвоните, проконсультируйтесь с тем, кто там настраивает, собирает моторы или еще что-то, для чего вам это надо, для каких целей, в каком диапазоне вам надо ехать, то есть, ну, тогда можно прикинуть, какой приблизительно конфиг вам надо, и вы не будете тратить ни деньги лишние, ни потом париться продавать все это, то, что у вас там валяется, Сразу соберете и сразу все поедет Ну Сейчас мы вот выкачали, выкатаем все это на Испатронике нормально Все вроде бы стабильно идет Проблем нет. единственное у нас там, Загорелся вот здесь там, Ошибка по рулю По электроусилителю Но Я с собой кстати не взял, забыл взять Сканматик, поэтому сейчас сбросить не могу Все это дело Руль, по-моему, вырубался, да, как ты говорил. Но он, да, он, походу, усиления нету. Я здесь просто забыл флаг поставить э -э, в конфиге, э -э, в эспатронике. И, судя по всему, не шел сигнал там на него о а скорости, о а всей этой трепедине. И он э, в ошибку уволился. Но приедем, я поправлю все это дело. Опять же, приедем в автосервис, открутим, я... Подкапотку сниму, но в принципе там особо снимать нечего, но покажу. Так что ну, уже под, э, следующее будет включение уже в сервисе. Все, ребят, закончили. Все как бы прикрутили, поставили. Ну, блок управления, потом я думаю, сам там открутишь да прикрутишь. Вот, ну, да, да, да. там под ковры надо снимать. Вот да, там такая процедура, блин, очень непонятная. Вот подкапотка, соответственно, стандартный. 127 мотор, но он же стоит 26 в общем-то, там разницы нету. Там одно и то же, там единственное только что управление с этим, ну, геометрией впуска и, и все это на дате. Здесь X-Ray ресивер. Э, ну, дат родной, все родное, как бы все прицеплено, идентично. Все родное полностью. Ничего не ставилось дополнительно, никаких там вещей. Блок управления ровно так же Просто подцеплен туда тупым Ничего, ни, ни проводка не делалась Никаких этих Ну как в общем-то из с патроникой Вешается Вот он Здесь вот разъемами Соответственно Этот у меня диалинг Сегодня выехал ну, Начали подключать И где-то вот в этом месте почему кабель Порвался бы. Визбиху надо новый купить Тут все сохранили Закинули лямду, я подключил в регулирование. Все регулируется, все нормально, никаких проблем нет. Единственное, нам по уру надо эту тему отключить, <mouse> ошибку. Но сейчас заедем ко мне, сканматик возьму и сброшу ошибочки. Так что я думаю, что все тут нормально. Давай закрой тогда капотик. Вот она вот так вот выглядит. Стандартная совершенно... Обычная Гранта. Самая обыкновенная. Ну, в общем, накатали. Завтра я, скорее всего, поеду, э, надо будет запустить Ларгуса. Опять же, на Испатронике, только на М6. Э, мы его как бы катали, но сейчас там полностью конфиг поменялся. Валы другие, башка обточенная. Форсунки другие, короче. Там все другое. Завтра надо, если Женек доделает, я поеду к нему и буду запускать его. По крайней мере, запустить, чтобы он работал, надо сделать. Так что еще будут из патроники. В общем, не, не забываем ходить там вот эти под видос. Там драйв контакт, вот это все дребедень, Подписываемся, колокол жмем. Ну и смотрим продолжение других видосов. Так что они скоро еще будут. Всем пока.